Добрый день. Разрешите представить вам доклад на тему применения слот рентгенографии при патологии скелета. Слот рентгенографии или щелевая рентгенография – это панорамная рентгенография, при которой за один проход рентгеновской трубки над пациентом выполняется планарная рентгенография узким направленным пучком с дальнейшей компьютерной обработкой полученных изображений на рабочей станции. По сравнению с традиционной рентгенографией, щелевая коллимация она устраняет искажения, которые получается, вызывают рентгеновские лучи, что повышает достоверность измерений. Коллиматор, или направляя по прямой линии, это устройство для получения параллельных пучков лучей света. Это представляет собой длинные отверстие разной формы поперечного сечения, проделанное в поглощающем материале. И на одном из концов коллиматора находится источник излучения. При проведении исследования рентгеновская трубка и, плоскопанельный детектор, трубка и плоскопанельный детектор движутся в параллельных плоскостях друг относительно друга с постоянной скоростью вдоль оси тела или исследуемого объекта. И таким образом достигается минимальное искажение полученного изображения, и возможность получения обработанных изображений без визуальных дефектов. В зависимости от области интереса и поставленных задач, слотрин-генография может проводиться как в прямой, боковой проекции, так и в вертикальном, горизонтальном положении, без потери качества изображения. Принцип инвентационных методик захвата и обработки изображений. В сочетании с плоскопанельным детектором широкоформатным позволяет получать изображение большой протяженности, включающих несколько анатомических областей. И поэтому на одном снимке мы можем визуализировать протяженный объект целиком, натуральную величину, без искажений. Например, позвоночный столб или верхняя и нижняя конечности. Применяется для измерения в ортопедии и при протезировании. В нашем центре используется аппарат Sony Vision G4 с такой функцией обладает плоскопанельным детектором с размером пикселя 139 микрометров, что позволяет получить панорамные снимки высокого качества и большой охват исследуемой области. Конструкция аппарата обеспечивает проведение исследования без перемещения непосредственно тела пациента, самого пациента. Дека стола движется вместе с пациентом вверх-вниз, вправо-влево. Как и надо будет. Охват головоноги составляет 202 см. Получается панорамное изображение с истинными размерами, в отличие от метода шивки. Как же непосредственно выполняется само, само исследование? Перед началом исследования на рабочей станции рентген-лаборант устанавливает информацию о пациенте, выбирается методика, область исследования. Затем пациент укладывается на стол и уже под контролем рентгеноскопии при помощи перемещения блока рентгеновской трубки на пульте управления необходимо выбрать первоначальную точку, которая является начальной границей исследуемой области. Регистрируется. После регистрации этой первой точки рентгеновская трубка перемещается вдоль оси исследуемой области до второй точки, которая также регистрируется на пульте телеуправления. По завершении фиксации этих двух точек... Автоматически возвращается рентгеновская трубка к первой точке, и после чего уже лаборант удерживает кнопку рентгенографии и происходит, как вы видите, непосредственно само сканирование исследуемой области. При этом получение снимков сопровождается звуковым сигналом. Когда рентгеновская трубка и детектор достигнут уже второй точки, исследование завершится. И после этого будет создан уже удлиненный снимок, который выводится на контрольный монитор. Как уже упоминалось, исследование может проводиться и в боковой проекции. При этом также мы отмечаем первоначальную точку регистрации. Регистрируем. Потом, как показано на видео, идет сканирование до второй точки. При этом можно скорректировать положение как первой, так и второй точки, что показано на данном видео. Регистрируется. Проводится сканирование. И выводится заключительный снимок на монитор. Преимуществами слоттергенографии является устранение искажений, повышается достоверность измерений, уменьшается рассеянное излучение, улучшается контрастность изображения. Для пациента это удобно, это безопасно. И временные затраты минимальные. Для чего же можно использовать слот рентгенографию? Ну, для регистрации панорамного изображения позвоночника. Если при классическом снимке рентгенологическом мы можем визуализировать одну анатомическую область, то при слот рентгенографии мы визуализируем целиком позвоночник, позвоночный столб, шейно-грудной, поясничный, крестовый отдел, за один проход трубки и все это на одном снимке получение рентгенограмм костей верхних и нижних конечностей на большом протяжении нижние конечности от костей таза до голеностопа и стопа и верхняя конечность для изготовления индивидуальных протезов при классической рентгенограмме также до появления у нас слот методики, также мы выполняли для перед индивидуальным протезированием измерения с линейкой. Но поскольку исследуемая область не помещается в один рентгеновский снимок, приходилось делать два снимка и потом уже совмещать и уже измерять необходимые параметры при слот рентгенографии. Возможно выполнение исследования с линейкой тоже, но при этом будет целиком вся конечность, целиком зона интереса без метода сшивки изображения. Для оценки эффективности проведенного лечения и возможности обследования пациентов с металлическими плантами без возникновения артефактов. Здесь пациент с остогенной саркомой правой бедренной кости. Выполняется слот рентгенограмма с линейкой до протезирования. И затем уже контроль в послеоперационном периоде состояния эндопротеза. Мы видим эндопротез, коленный эндопротез, проксимальный конец которого в межвертяной области правой бедренной кости, дистальный конец в верхней трети правой больше берцовой кости. Соотношение с одноименными костями не нарушено. Процесс цельный. Еще один пример. Также мы выполняли слот рентгенографию с линейкой в прямой боковой проекции для эндопротезирования, для эндопротезирования. Контроль после эндопротезирования. И затем пациенты приходят к нам для контрольного исследования уже с течением времени для контроля состояния эндопротеза. Ну, на данном слайде представлен такой пациент с коленным эндопротезом, но параллельно с оценкой состояния эндопротеза мы визуализируем в коленной области задней поверхности уплотнение мягких тканей с нечеткими контурами рецидив. Здесь пациент поступил уже к нам в институт с металлоконструкцией. Закрытый косой скольчатый перелом дистальной третьей левой бедренной кости с смещением фрагментов и с металлостовым синтезом фибросаркома. Пациенту выполняется слот исследования с линейкой для эндопротезирования и контроль после, в послеоперационном периоде в состоянии после установки коленного коленная атрадезной системы также слот рентгенография пациент до исследования с линейкой и на одном из контрольном исследовании на, на одном из контрольном ис Состояние эндопротеза неудовлетворительное. Отмечается расхождение большеберцового и, бедрен... Ой, большеберцового и бедренного компонента эндопротеза с расхождением отломка вместе их фиксации. Пациенту затем выполнено реэндопротезирование. Еще один пациент тоже после оперативного лечения. Здесь пациент, находясь дома, почувствовал нестабильность, нет опоры на конечность при выполнении слот-рентгенографии. Мы видим полное расхождение компонентов эндопротеза со смещением по ширине и по длине. И также выполнил на эндопротезирование, реэндопротезирование традиционной системой. Пациент с хондросаркомой, дистальной третьей левой бедренной кости, состояние после эндопротезирования. И в раннем послеоперационном периоде, находясь еще в палате, пациент делает какое-то неловкое движение и не может опереться на ногу. При выполнении рентгенографии мы видим расхождение компонентов эндопротеза с смещением под вывихом голени латерально. Также выполнено реэндопротезирование. Здесь пациент с гигантоклеточной опухолью правой бедренной кости. Отмечается состояние при контрольном очередном исследовании состояние после оперативного вмешательства. Но при этом мы отмечаем истончение кортикального слоя по передней латеральной поверхности в проекции максимального конца бедренного компонента эндопротеза с угрозой патологического перелома в этой области. Поэтому выполняется исследование с линейкой, делается реэндопротезирование, на котором мы видим удлинение да, бедренного компонента эндопротеза. Еще хочется про этого пациента отметить, что пациент после данной операции выписан домой и уже дома он упал. И в местной больнице в районной выполнены снимки, на которых отмечался перепротезный перелом. К сожалению, данных снимков у нас не представлено. Но есть снимки, когда ему уже выполнено тотальное рендопротезирование бедренной кости. И мы видим, что уже до самого верха и головка бедренной кости в проекции вертлужной впадины. Пациент 8 лет. С остогенной саркомой правой плечевой кости, с патологическим переломом. пациенту выполнена резекция двух третей правой плечевой кости с установкой, с установкой спейсера в виде штифта и четырех спиц. Праксимальный конец проекции плечевого сустава и дистальный конец проекции метадиафиза правой плечевой кости. Такому пациенту, поскольку идет еще активный рост и не завершилось развитие опорно-двигательной системы, конечно, необходима установка протеза растущего, которого возможно корректировать. Поэтому следующим этапом оперативного вмешательства была установка индивидуального растущего протеза, удаление спейсера и установление протеза. Головка плечу, плечевого протеза в проекции плечевого сустава и дистальный конец протеза в проекции локтевого сустава. Для того, чтобы в процессе роста правая и правая, левая конечность не отставала в росте, выполняются слот рентгенографии для того, обеих конечностей для того, чтобы можно было по здоровой конечности, конечности скорректировать объем удлинение индивидуального протеза. и таким образом возможно сохранить и анатомические строения и возможно даже функциональность пораженной конечности. Спасибо за внимание.